Ребята будут потрошить друг друга и коллектив Пидерсия, напомню вам, проиграл первую карту со счетом 16, сколько, 16-5 или 16-6, что-то я даже не обратил внимания, по-моему 16-6, так, одну секундочку, сейчас я точно посмотрю, да, 16-6 и Кучерявые Монстробесия ведет со счетом 1-0, кстати, ножи также выигрывают они и, ну, логично начать в обороне. И да, они начинают в обороне. Ну, естественно, я э, поздравляю пока что коллектив Кучерявый. Э, кучерявый коллектив поздравляю с победой на первой карте. Команде Пидерси э, желаю Попытаться Уважаемый комментатор, я написал его счет только после того, как его убили на вашем стриме Простите, пожалуйста, Женечка, я уже, да, сейчас отмотал и увидел Извините, извините большое... Все, простите, простите, простите Но ну, видите, как хорошо, что я дал вам блокировку всего на 5 минут Видите, как хорошо Все, извините, извините, извините, косяк был мой Все Просто в момент, когда я прочитал это сообщение, как раз его и убили-то Пока я читал сообщение И я подумал, что, ну, вернее, как Короче, все В общем, все, забейте Забейте, косяк мой, все Я не хороший человек, я забанил человека на 5 минут За просто так Ладно, все, разобрались разобрались. Пуся, минус Дестра Наконец-то, ну, вернее, не минус Дестра Минус Ланевский Но тут ключевой момент, то, что, черт возьми Это первый минус за две карты Ха-ха-ха Ох ты, СКС добирает э, свою оппонентку и счет 1-0 в пользу коллектива Пидерсия. Забавно на самом деле. Что здесь забавного? Да это то, что здесь в атаке вообще хрен нормально сыграешь. Вот если глобально, выйти из Тэшки прям, ну, сложно. Сложно. Так, одну секундочку, дорогие друзья. Я хочу вот просто сейчас статистику пусть и глянуть. 0:21 у него была статистика по Тускану. И сейчас, наконец-то, да, наконец-то он сделал килл. Экономический раунд у кучерявых монстров, и они решили выйти на поджим. СКС 41 хп осталось, а у Ромашки 48. Пусть это убил, да, пусть сумел. То есть, на данный момент статистика суммарная в матче у него... Так. 1 на 23. Это вообще просто... Просто бомба. Ну что, СКС уходит э, в респаун. А вдруг кто-то поджался спины. А вдруг ведь никто и не поджался спины. Но проверить все-таки нужно. Ну типа, блин, сейчас бы... Э, я не знаю, хал... Ну хотя ладно, да, я понимаю. 41 хп, ему просто страшно, что сейчас он ошибется. И подарит калаш. Калаш своему сопернику. Нет, Хена больше не топ. Все, это как бы забудьте. Он слишком круто сыграл, чтобы быть топом. Теперь у нас новый топ, это Пуся. Месть за незабудку. Понимает, что оппонент уже где-то на точке Б, И эту самую месть как бы уже пора совершить-то на самом деле. Ибо до конца раунда 15 секунд. Соперник сейчас просто поставит бомбу. Теперь до конца раунда времени чуть больше. Но соперник в позиции и таймер работает на атаку. Нет дефьюз-китов, нет времени сидеть, как следствие из-за этого. Ну и СКС убивает ромашку, что, в общем-то, тоже достаточно очевидно и ожидаемо. Я не знаю, конечно, как вот зрители, допустим, отнесутся к моему высказыванию, но мне кажется, что здесь явно сильнее обороны и... То, что сейчас пидерси берут раунды, лишь следствие проигранного пистолетного, и не более того, как мне кажется. Насколько бы здесь круто не прокидывали. Вот, кстати, здесь уместно иметь АВП в обороне. Сидишь просто на данс-поле и уничтожаешь все, что в тэшке шевелится. Ну да, тебя могут отрезать дымом потом. Но, да, кстати, два ФАМАСа приобретают игроки обороны. Вот я не знаю, уместно ли, опять же, приобретение столь ранних девайсов. Не нужно ли было бы провести полноценную серию экономических? То есть еще один раунд слить, чтобы были арморы, раскидки. Потому что без контрраскида сдерживать атаку тут -то тоже будет, типа, нельзя. Ну ладно, здесь ошибся СКС. Причем очень круто и сильно ошибся. Пуся, один в два. Отлично. Минус ромашка. Проходит на донспол. Ланевский это дело все слышит. <звы> И пусть забирает Ланевского. И это, дорогие мои, 3-0. Ну, типа, странно. Странно, что атака здесь... Ну здесь по факту действительно атака ну слабее в разы гораздо, потому что правильно, как и Карма со мной согласен в чате на точку Б сложнее выходить, чем на точку А ввиду того, что ну Т-шка. через верх ты не выкинешь ни одну флеш, но можно накинуть дым, вот собственно можно вот такую флешку кинуть, но от нее же элементарно отвернуться, да и плюс она далеко не всю точку слепит, а например флешка зигзага через ящики там вообще полточки будет слепые. СКС. Минус Ланевский и месть за незабудку. Вновь идет э, Мстить. Хаешка. На половиночку лайфбара 55 хп. Ну, вот можно не сидеть на самом деле. Прям искренне, честно говорю, нет смысла сидеть. Потому что просто зачем? Вменяемые игроки атаки не полезут в окно. Будут просто сидеть и ждать. Кена опять топ. Почему? <смех> Нет, он уже больше не может быть топом. Он мол... больше все. Он... он не топовый. Он потерял свою топовость, потому что Пуси сыграл гораздо более результативно. Именно сыграл на результат, как говорится, дорогие друзья. 4-0. Беда. Беда с победителями карты Тускана. Что самое, кстати, примечательное. То, что даст 2... Б плюс мидл Решили играть именно кучерявые монстры И начало для них плохое Все приблизительно точно так же, как и на карте Тускан было Ну, Тускан решили играть Пидерсия и просто 16-6 Помахали ручкой и ушли Вот зато за КТ можно с танцпола дать две моменталки С меда 2 и с окна одну Да, здесь я говорю, контр контр-раскид на точке Б просто бешеный ну, если брать теорию Counter Strike, то, опять же, здесь нужно выкидывать, конечно, перестрелки, потому что кто-то попадает, кто-то не попадает. Вот сейчас, например, СКС вырубает Ланевского, и ромашка остается одна. Пуся, 100 хп, СКС 24, позиция за сигаретой. Минус первый, ой-ой-ой-ой-ой! 68 хп у Пуси, Пуся явно испугался. И немножко... Не ждал какой хэдшот, дорогие друзья 4-1 Круто Ну, теперь какая-то интрижка появляется, да? Согласитесь Автомат Калашникова достается Васе Ланевскому. Ну, может, хотя бы при нормальном девайсе Сможет что-то Вася сделать Потому что у Васи, откровенно говоря Хреново идет теперь э, вторая половина Вторая карта, прошу прощения 0-5 и мы уже видели приблизительно такое же на карте Тускан Когда у Пуся не шла игра Вот теперь нужно, чтобы у Ланевского она пошла В противном случае мы увидим то же самое, что было на Тускане Только с другой стороны СКС, Пуся По-прежнему сотый А вот месяц за незабудку уже потеряла э, 11% здоровья Да и перестрелка сейчас не очень удачная Но Пуся простил соперницу Живи, говорит, э с миром. Уйду я от тебя. 13 хп пусть, 79 СКС. И пора на самом деле уже начинать выходить. Как мне кажется. Не самую лучшую позицию в данный момент, кстати, избирает Вася. Ничего, что как бы она простреливается. А соперник как бы простреливает. И... И затишье... И затишье. СКС постепенно пытается открыться. Минус от Васи. Пуся. 13 хп. Ну, тут я, ладно, не верю, конечно, в то, что игрок атаки затащит. Просто потому, что это 13 хп. Был бы сотый, может быть, еще и да. Но 13 хп, конечно, объективно нет. 4-2. Кучерявые, ну, отдали 4 раунда, которые, конечно же, нельзя было отдавать. Ну, хорошо. Один отдали из-за пистолетки, а вот что дальше было, ну, это примерно ну, я не знаю, ну, не знаю. Один грибы, один танцпол. Танцпол дает по звуку моменталку и выходит на перестрелку, а грибы валят с дверей. Ну, позиции-то да, позиции карма Здесь, конечно, можно избирать... Максимально различные и то, что оба игрока обороны находятся по сути в точке Я считаю, конечно же, неправильно То есть мне кажется, что кучерявые монстры хоть и выбрали карту Dust2 э, B плюс Middle, но сами не готовы к своему же выбору И в этом вот весь ужас как раз таки кроется То, что они выбрали карту, на которой они имеют все шансы на поражение Потому что действуют, конечно же, абсолютно неправильно Дигл у СКС, и у него сразу остается 2 хп после контакта с медом. Хаешечка, до свидания, СКС. Нет! А, ну да, он же отошел. Я подумал, что позицию Пуси занимает СКС. И думал, поэтому, что он сейчас взорвется. Хе, хорошая прилетела, но не смертельная. Но, правда, очень много хп сбрило с Пуси. Там теперь 29,2. И, ну, нельзя, конечно, такое проиграть. В принципе, нельзя. Засмеют Ну что, готовы ли принять Своих соперников Полетела флешка через верх Тут внезапно в калаше заканчиваются патроны Минус от Ланевского И минус от Ромашки Но с приемом хотя бы справились Что, блин, пугает меня Но я скажу, что удивительно, что они справились с приемом Потому что предыдущие раунды, конечно, руинились прям Капитально они думали Б будет неожиданно и легко Нет, совсем Б как раз таки это та точка Которая играется реже всего И как следствие ее нужно уметь играть Ну, в матче 2 на 2, разумеется да. Потому что Это совсем не про то Где вы просто типа забегаете И на том, что соперник не знает что делать Как вы что-то выруливаете Ну, интересная хаешка очень от ромашки КТ респаун взорван Дигл и калаш. Пуся с диглом. Калаш э, с СКС. Да, именно так. Калаш с СКС, а не СКС с калашом. Ланевский. Ну, тут э, шоу интуиция. Не иначе. Кто кого первее насканирует. Вот, была видна голова. Но СКС оказался более метким. 71 хп оставил ему. А Вася Ланевский. Но счет становится 5-3. Так или иначе, Пидерсия все-таки здесь доминируют. Я Б-игрок, причем на всех картах. Да я тоже Карма всегда на Б играл, когда, когда играл. Мне как-то всегда почему-то было сподручнее играть именно эту точку. В большинстве своем, во всяком случае. Ну, на Инферно я всегда стоял Б. На Дасте стоял Б. Оу, что-то интересное, дамы и господа. СКС. Решил напугать своих соперников, закинул несколько гранат и убежал обратно в Т-шку. Человек-пугач, черт возьми. Получите хаешку в лоб. 40 хп остается у СКС. -а. Вася его не отпускает. Ну и пусть э, демонстрирует нам, как правильно нужно распрыгиваться на этой карте. И в этой игре. 100 хп. Готов постепенно выходить на точку, но тут Вася просто вообще без шансов. Не было, по-моему, мне кажется, возможности среагировать на такое. 5-4. Кучерявенькие-то борется, а? Пытаются. Пытаются, но толк от попыток какой? Да никакой. Так, на точке Б я всегда стоял тоже на Б. Что еще? Тускан я всегда тоже Б отыгрывал. Но иногда ставили на А. Бывало такое. А вот что еще? Трейн. Трейн тоже всегда закрытый стоял. Поэтому да, я везде всегда стоял Б. Я только на трейне могу стоять либо зелень, либо на пятом. Ну, точнее, меняться За Дестру! он же Ланевский. Минус Пуся. В одиночестве, в гордом. А может быть и не в очень гордом. Но остался СКС. С причем половиной лайфбара. И это, как бы, информация это скорее, плохая. Ну, сейчас, как бы, красиво было бы, да? Из-под окна прилетает флешка в т И тут вдруг ромашка выходит под эту флеш и забирает из КС а Но нет, к сожалению, ни флешек, ничего. Ну, а минус остается Ланевскому. 5-5. Сравнялись. Таки возьми. Но, блин, мне просто интересно, как э, кучерявые монстры в атаке себя проявят. Я думаю, никак, на самом деле. Ну, просто будет технически очень сложно выйти. И опять же, технически эта позиция, как мне кажется, будет однозначно выиграна коллективом Пидерсия. И мы отправимся смотреть третью карту. А предполагать точно, конечно, вернее, утверждать не буду, но предположения вот такие. Два зигла, во всяком случае, не самый качественный бай, ромашка здесь в упоре через дымы, пытается учуить запах парфюма Пуси и СКСа, чувствует, ага, они приближаются, сразу убивает СКСа, Пуся, естественно, не выходит, понимает, что ему там сейчас сковородой по голове дадут. И как-то лучше сыграть поосторожнее А выйду-ка я в другую сторону Но и тут Ромашка готова принимать оппонентов Мы получаем шестой раунд за а, кучерявыми монстрами И неожиданно хозяева этой карты вырвались вперед Вот абсолютная неожиданность Потому что 4-0 проигрывали, но уже 6-5 ведут С одной стороны это говорит о том, что команда, так скажем, боевая и готовы драться но, с другой стороны, это говорит о том, что кто победит, то, чёрт возьми, непонятно. Ух ты, СКС. Раздал, так раздал. Отличные два хедшота. и, наконец-то, наконец-то хотя бы какой-то быстрый выход я увидел. Вот сейчас я увидел Rush B. Просто Rush B. вот такой вот Rush B. Где он тут? Где-то был такой смайлик. Rush B. Вот он. Вот такой вот просто Rush B. Просто и наконец-то, попадание смогли выйти и вышли хорошо. Но в этот раз дым. Дым лежит в тешке и уже теперь через тешку не так-то уж и очевидно хорошо э -э, придется выходить. Да? Как минимум нужно дождаться, когда гранаты у обороны закончатся. Это вопрос времени. Рано или поздно они все равно кончатся. А там уже дальше выходить на перестрелки. Ну, так скажем, в надежде да, Что эти перестрелки сработают И, например, тот же самый условный СКС будет куда более Метким, чем его соперники Но в контрастрайке нельзя ориентироваться Только лишь на перестрелку Не зря же здесь есть гранаты, прострелы и прочее То есть не все Упирается только лишь в пули Нет, ну, в конечном итоге Все, конечно, упирается только лишь в пули Но по факту Аспектов очень много <смех> СКС Просто ваншотнул сейчас Ланевского прострелом Вот это да Что, начинается выход Ромашка, минус пуся СКС с четвертью лайфбара Попытка прошить Но соперница хитра Она ушла с прострельной точки Попал Попал перед смертью наполовину половину лайфбара. 7-6, дамы и господа. Вот вам начинаются какие штуки-то, да? Прострелы и прочее, прочее, прочее. Ну, черт возьми, это же интересно. Вот такой Counter-Strike, он хотя бы разнообразен. Интересен. В какой-то степени даже неоднозначен. Какой-то быстрый вылет Но на этот уже быстром вылете Не получилось 8-6 в пользу кучерявых монстров Победа в первой половине Досталась именно им То есть в данный момент Будет разыгран последний раунд И произойдет смена сторон Я даже не пытаюсь предполагать Кто как и что Я короче боюсь просто предполагать очень боюсь. Все очень сложно. Ох ты. СКС минус Ланевский. Месть за незабудку. Одна против двоих. Ну, тут, конечно, очень сложно. Хаешка, может, хорошая пусть и взорвется. Да, взрывается один на один. Я помолчу. Судьбоносный момент, дорогие друзья Судьбоноснейший, я бы даже сказал Но 8-7 Момент, когда Дигл перестрелял Эмку И, возможно, когда-то Этого раунда действительно не хватит Для победы Я имею в виду. Ну что, смотрим дальше Кучерявые монстры, я сразу опять-таки напомню, это медленная атака, которая вот сейчас, может быть, и будет работать. Ладно, окей. Особенности карты позволяют работать в медленной атаке. В принципе, затыкали у дерзкие ребята из кучерявых монстров. Но СКС э, добирает Ланевского. Но здесь было бы, конечно, на мой взгляд, самое уместное. Это поменять э, Глок на Юсп. Если есть желание... Понятно. Если есть желание перестреливаться издалека, то надо было брать юсп. А если нет желания перестреливаться с соперником, так надо было вообще голову не парить, просто забегать на Б и все. Намного проще же получилось бы. Разве нет? Так, что это сейчас было? Что-то было. Какой-то... Де... Я, я в эфире? Да, кажется, в эфире. Какой-то этот... У меня что-то отсоединились наушники. Справа сверху какой-то звук появился. Надпись какая-то появилась. Непонятно. В общем, я не понял, что было. Ну, ладно. 8-8, дорогие друзья. Простите, уже 9-8 в пользу коллектива Пидерсия. Ну, знаете, если мое мнение... Здесь будет сейчас просто в одну калитку. Вот. Я думаю, Пидерсия легко. вот Ну, хорошо, может не 16-8... Но 16-10. Ну, ну, максимум вот 16-11 выиграют. Ну, не смогут кучерявые что-то там затащить. Вот конкретно так. С такой атакой, которая им привычна, они не затащат. То есть придется менять себя. Атаковать иначе. Ну, потому что что вот... Ну, 30 секунд, 40 секунд матча уже практически прошло. У ребят блоки. на что они надеются, учитывая, что там фумасы. Ну вот все, один с прострела отъехал. Сейчас следом отъедет вторая. Отъезжает, то есть... Блин, зачем сидеть с глоками? Что они там надеются на сидеть? Проблемы? Насидели. Вот и все. Ну а, а просто как бы зачем? Глокс работает в нижней тэшке только в одном случае Если игрок обороны придет тебя поджимать Зачем игроку обороны Идти поджимать нижнюю тэшку Чтобы увеличивать шанс на поражение В раунде Нет, ну то есть Естественно он не пойдет этого делать А дальше уже логично Позиция в нижней тэшке бессмысленна в таком случае Ну что, смотрим Ланевский, entry по пусе. а вот СКС на грибах Кстати говоря, заметь, карма, достаточно грамотные позиции занимают именно ребята из команды Пидерсия То есть они в обороне, я считаю, стоят чуть более грамотно Ромашка пробегает на точку и будет, видимо, пытаться поставить бомбу Ланевский справляется с перестрелкой, ну, 10-9, но ну, неужто ну неужто хозяева карты взяли раунд в атаке? В атаке. То есть обратите внимание, как контролирует точки э Пидерсия. Один, то есть это СКС в большинстве своем, находится где-то на миду и пытается слушать Тешку и, собственно, контролировать выход на мидл. А второй игрок непосредственно сидит на точке. И просто работает на слух и раскидывает гранаты, чтобы как можно дольше Никто не вышел, 44 хп осталось у ромашки после прострела Ну зачем стоять на прострельной позиции, я вот только понять не могу Немножечко СКС минус Ланевский и теперь 23 хп Ну просто гг, наверное Нет, ну конечно я не буду говорить ничего такого И даже с одним хп можно затащить Но просто с 23 это сделать практически невозможно Опа, подловила пустью, но ну, СКС в известной позиции. Это грибы, конечно же. За грибами отправился. Ну, ХАЕшка не совсем лично для меня понятная. Зачем она была туда брошена? Если, опять же, понятно, что соперник на грибах, зачем бросать ХАЕшку в сайд? 14 КП против 73. Удалось пройти в точку. СКС... Ну, судя по всему, знает, что соперница прошла в точку. А соперница делает хитрый мув. Она не заходит на точку и не пытается что-либо на ней менять. Хотя и сам СКС, собственно, ждет. Он что, гранату достал? Он достал гранату в момент, когда сидел и ждал соперницу с щепок? О! Лучше бы мои глаза этого не видели. Кошмар. Кошмар, дорогие друзья. Ну, типа, при, при всех очевиднейших таймингах нельзя было, конечно, такое делать. Респект огромной ромашке за то, что она умничка таким моментом воспользовалась. Но, конечно, дизреспект за то, что такой момент вообще был создан. Н немножко непонятное мне действие. Коллектива Пидерсия конкретно в предыдущем раунде Ну ладно, опустим их Опустим не Пидерсию, а вообще этот момент И не будем вспоминать его Минус от Ланевского Один хп остался у СКС И вот сейчас хаешка в сайт Кстати, смотрелась бы очень интересно Ай, блин! Просто Ванга Просто опять предсказал Предсказал исход события 11-10. Кучерявые монстры вырываются вперед. Я не знаю, как это получается. Я не знаю, как до такого они а, сумели доиграться. Ну, вы сами помните, что я говорю приблизительно, типа, 16-11 там, 11 максимум а, выиграют Пидерсия. Вот, кучерявые монстры взяли 11 раунд. По моему предикшену, так скажем, да, они больше не должны взять ни единого. Посмотрим. Но, учитывая, что там диглы, наверное, все-таки возьмут. Может быть, даже возьмут и не один, при учете того, что неизвестно, насколько сильно пострадала экономика у обороны. И, опять же, какой бай будет на следующий раунд. И вообще, в принципе, как закончится этот раунд, тоже неизвестно. СКС отдал позицию на меду и позволил тем самым Ромашке пройти чуть-чуть ближе. Это вот слишком... слишком хороший подарок. Нельзя, конечно, такие подарки было дарить. В результате получай в затылок. но ну, если бы даже не в затылок, то получил бы в лицо от Ланевского. Поэтому 12-10. И все-таки 12-10. Но я же сказал, что здесь где-то, да, более-менее умеренное, так скажем. Не совсем медленное, наверное, более подходящее слово это умеренная атака. Работать будет лучше, чем медленное. И даже местами лучше, чем быстрое. Ну, потому что быстро постоянно выбегать на точку. Это слишком часто подвергать свою команду риску. То есть вы будете рисковать. И это будет неоднозначный итог. Ланевский минус СКС. А следом минус Пуся. Вот это нахренда. Зачем просто такие поджимы? Вот что сейчас в ПДРсе это делают? Сами себе как бы... Поднасрали, давайте скажем так, да? Егор Ковалев, Александр, а это спойлер Спойлер какой? В чем? Я, как вы видите, ошибся полностью в счете Я сказал, что 16-11 выиграет команда Пидерси, Но у Кучерявых уже 13 И если вы об этом, то это совсем же не спойлер Я, получается, высказал догадку Да и та догадка не оправдалась СКС без девайса, но все-таки сумел завалить Ваську Ланевского. Половина лайфбара осталась. И очень зря, что э Ромашка позволяет СКСу сейчас так много времени дарит ему на то, чтобы он избрал какую-то другую позицию для обороны. Проще было бы, пока он все-таки был на танцполе. Ну, я немного не долетела. Стой. Ух ты! Вот это панч, дамы и господа! 14-10. И на лопатке падает очередной игрок обороны. Коллектив Пидерси отпустили соперников аж на целых 4 раунда вперед. Что, мне кажется, немножко непозволительно. В обороне нужно как-то чуть-чуть все-таки пожестче играть. И я об этом говорил и команде кучерявые монстры. Но они тоже не слушали и тоже играли, в общем-то, не так уж и жестко в обороне. И у Пидерси, как вы видите, тоже проблемы есть в обороне. Хотя, как мне кажется... При прочих равных оборона здесь выиграет чуть ли не в ноль. Ну вот, опять же, при прочих равных. То есть если коллективы по силам равны. Месть за незабудку. Она же ромашка. Как обычно любит открывать мидл. И как обычно любит перестреливаться с э, пуси или СКС. Ну, вариативно. Смотря кто контролирует мидл. В этот раз это СКС. И перестрелка, вероятнее всего, не очень понравилась ромашке. Ну а следом перестрелка и... Да даже перестрелки вообще-то это, конечно, нельзя назвать. Ланевский просто вышел, получил в табло и... И все. И на этом перестрелка закончилась. Простите, дорогие друзья. Про гранату, что СКС подорвут. А, ну так это такое, знаете, иногда периодически мне прилетает сигнал с космоса, я его принимаю и озвучиваю. Ну я не знаю, может быть это и не спойлер же Я просто ловлю сигналы. Ланевский, минус СКС. Оба игрока атаки немного пострадали в этой перестрелке. Что будет для Пуси бонусом приятным, так скажем, да? Типа, ты остался один, но я для тебя специально избил всех твоих соперников. Успевает перед смертью Пуси забрать Васю Лаевс... Лаевского, Ланевского, простите. И минус. Последний минус все-таки за ромашкой. Это 15-11, дамы и господа. И, так скажем... Ты, блин, ты ТЕ. Yeah. <laughs> не, я этот, как его, 5G. Я 5G, все. Матчпоинт. А Матчпоинт, как вы знаете, в данной ситуации будет означать лишь то, что Пидерсия в основное время этого матча выиграть уже теперь не смогут. Либо кучерявые выигрывают, либо это будут овертаймы. Прикол, конечно, заключается в том, что, я напоминаю, это best of 3 и 1-0 кучерявые уже выигрывают. Если пидерсия доведут до овертаймов и выиграют на этих самых овертаймах, то мы с вами посмотрим еще и карту Инферно, что будет вдвойне прикольно. Но пока какой-то очень слоу раунд от атаки, вот прям после того, как ромашка лишилась 84% здоровья. Аланевский 27%. Тут, видимо, собственно, ребята решили, что сыграть надо поосторожнее. Но знают ли они о том, что СКС достаточно сильно битый, и ему тоже придется осторожно играть? 43 секунды до конца раунда, до сих пор еще никакого выхода не началось. При этом позиция на скале у Пуси, кстати, ну хорошая вообще, в принципе, эта позиция на скале, да, и спрятался. И спрятался, кстати, хорошо. То есть, если не чекнут, то значит не чекнут, потому что его вот так глобально не видно. Его нужно прям целенаправленно чекать будет. Но вот если бы сейчас Ланевский вышел на мидл, а это последняя игра, ну вот этот финал, да, я не знаю последняя ли карта, но ой-ой-ой, ой-ой, чувак ты на скале, Пуся забивает одного соперника, вернее, одну соперницу, Ланевский отвечает минусом по Пуся, один хп у ИСКЭСАИ, это ГГ. И это ГГ, дорогие мои друзья, это 16-11, и в результате финал заканчивается со счетом 2-0. Самой сильной командой по результатам этого турнира становится команда Кучерявые Монстры, одолевшие своих соперников, коллектив Пидерсия со счетом 2-0 во финале. Это была очень непростая битва, а вот карта Даст-2, она действительно держала интригу до последнего, но... Увы, увы и ах для коллектива Пидерсия во всяком случае, интриги больше нет. Интриги больше нет и...